здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на неделю с 30 ноября по 6 декабря неделя начинается с лунного затмения в близнецах которое открывает коридор затмений осень зима 2020 все то что случается в этот период кармически предопределено каждый получает то что заслуживает Лунное затмение вносит искажения в чувственную сферу, в личные взаимоотношения, снижает инстинкт самосохранения. События, которые происходят в коридор затмений, в данном случае с 30 ноября по 14 декабря, оказывают судьбоносное влияние на последующие полгода, до следующего сезона затмений. Желательно в этом периоде избавиться от всего, что вам мешает. Затмения всегда несут людям какую-то определенную задачу, которую необходимо решить, для того, чтобы двигаться в направлении светлого будущего. 30 ноября, понедельник. Полнолуние, оно же полутеневое лунное затмение в Близнецах в 11.43 по киевскому времени. Меркурий в гармоничном аспекте с Сатурном контролирует мыслительные процессы и, как следствие, сдерживает спонтанные действия, которые в период затмений часто приводят к поступкам, о которых потом люди сожалеют. Многие люди будут оценивать происходящие события реалистичнее, что поможет избежать срывов из-за собственного темперамента. Гармоничный аспект Меркурия с Сатурном в день затмения способствует благоразумию и сдержанности, позволит критически подходить к собственному поведению. Если получилось так, что неприятность все таки случилась, то в этот день есть возможность произвести исправление, откорректировать, вовремя внести изменения. В личной сфере взаимоотношений возможны разочарования, любовные дела будут рассматриваться необъективно. Появляются фальшивые иллюзии. Отношения, которые недавно установились, могут внезапно закончиться. Старайтесь обдуманно на все реагировать, и тогда появится вероятность положительно разрешить давно назревшие проблемы, которые проявились в затмении. Более подробно об этом сезоне затмений вы сможете узнать, посмотрев мое видео по этой теме, ссылка ниже. 1 декабря, вторник. Убывающая Луна в Близнецах. Период Луны без курса с 6.21 до 5.32 утра следующего дня. В Меркурий переходит знак Стрельца 21.51 по киевскому времени где имеет статус изгнания, одно из слабых положений Меркурия, поскольку мышление идет под большим влиянием идеологических установок, которые дает Юпитер, управитель-Стрельца. Эти два астрологических события порождают внутреннюю неуверенность, неопределенность, даже в том, что люди склонны считать очевидным. В этот день особенно важно контролировать темную сторону своей личности чтобы не дать волю внутренним драконам слабостям страхам но это сложно так как коридор затмений накладывает свой отпечаток многие будут совершать ошибки потворствовать своим слабостям за что потом придется расплачиваться все дела которые начаты в это время не принесут своего положительного результата какой бы эффективной ни была подготовка люди склонны неправильно оценивать обстановку принимать неэффективные решения Присутствует подавленность состояния духа. Впечатления от событий, произошедших в период Луны без курса, могут быть обманчивыми и противоречивыми. Поэтому то, что происходит с вами э, и вокруг вас в этот период времени впоследствии необходимо переоценить и переосмыслить. Не стоит выяснять отношения в течение дня. Избегайте наказания детей так как это может привести к психологическому отчуждению, которое может дать о себе через многие годы и месяцы спустя. При Луне без курса происходят рецидивы многих психологических заболеваний, так как подсознание поднимает на поверхность то, что накопилось внутри. Многие травмы по невнимательности и халатности приходят, э, происходят э, при Луне без курса. Это период, когда идет формирование болезни на глубинном генетическом уровне. а лечебные процедуры не дают стоящего результата. В отношениях с другими людьми появляется много неопределенности и лишних тайн, эмоционально напряженных ситуаций. 2 декабря, среда, убывающая Луна в Раке с 5.32 утра, в гармоничном аспекте с ретро-ураном. Меркурий, движущийся по стрельцу, значительно смягчает внешний негативный фон коридора затмений, способствует воодушевлению, показывает возможные перспективы. Хотя после окончания коридора затмений многое нужно будет пересмотреть, пересчитать. Но мысли, идеи... Пришедшие в голову в этот день окажут значительное влияние на ваше будущее. Они очень важны для позитивных перемен. Луна в раке в статусе управления, но искажения, обусловленные лунным затмением, вносят свои коррективы. Люди становятся более чувствительными, ранимыми, обидчивыми, но в то же время могут хитрить и кривить душой, прибедняться, жаловаться. Настроение неустойчивое, возможны капризы, которые по сути говорят о желании привлечь к себе внимание. В это время многие склонны к неумеренности в еде, в питье, к употреблению алкоголя и средств, меняющих сознание, что может вызвать нарушение работы органов пищеварения, нервные срывы. Значительно увеличивается вероятность отеков от излишнего употребления жидкости и соленой пищи. У домашних животных могут проявиться скрытые болезни. Также выявляются семейные проблемы, которые требуют к себе повышенного внимания. 3 декабря четверг. Убывающая Луна в раке в гармоничном аспекте с Венерой и напряжение с Марсом. Эмоциональная неустойчивость и импульсивность, раздражительность и необходимость решать одновременно с деловыми и домашние проблемы приводят к ошибкам в той и другой сфере мелкие неприятности вызывают гнев неблагоприятный день для контактов с публикой участия в светской жизни лучше посвятить этот день текущим вопросам деловые сделки особенно касающиеся недвижимости и сферы услуг в дальнейшем принесут убытки вообще деловую активность сегодня лучше ограничить Следует соблюдать особую осторожность при использовании различных инструментов и механизмов, острых предметов. Сильное раздражение, гнев, эмоциональные всплески отразятся на работе желудочно-кишечного тракта. Обостряются хронические заболевания желудка. Денежные затруднения и профессиональные неувязки пагубно отразятся на взаимоотношениях с членами семьи и любимым человеком. Поэтому избегайте подобных тем, разговоров о работе. В этом случае вы получите радость от общения в семейном кругу с романтическим партнером. Главное не пытаться выяснять отношения. Постарайтесь понять тревоги любимого человека, детей, близких. Учитывайте интересы друг друга. Хороший день для украшения жилища перед новогодними праздниками. Подходит для активного отдыха, контактов с родственниками. 4 декабря, пятница. Убывающая луна в Раке до 14.52, после чего переходит в знак Льва. период луны без курса с 12.29 до 14.52. Гармоничный аспект с Меркурием в Стрельце делает людей менее критичными. Многие настроены видеть ситуацию образно, творчески подходить к решению вопросов. Существует потребность разобраться со своими жизненными целями и направиться к горизонтам нового опыта. Люди становятся более открыты к философским размышлениям.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 Пятница – это день усиленной умственной концентрации, к необходимости повышения дисциплины ума. И Меркурий в гармоничном аспекте с Луной этому способствует. Хаос в бумагах, документах за это время может быть вами успешно ликвидирован. Хорошая организованность будет способствовать результативной работе или учебе. Благоприятно долгосрочное планирование, но с возможностью корректировки после окончания коридора затмений. Могут возникнуть хорошие возможности для повышения образования. Не пренебрегайте советами старых, мудрых людей, особенно женщин. 5 декабря суббота убывающая луна во льве в сходящихся гармоничных аспектах с марсом и солнцем и в напряжении с венеры эмоциональный подъем устойчивость к переживаниям состояние бодрости духа и финансовой выносливости помогут решить множество вопросов в целом складывается здоровая рабочая обстановка решаются вопросы с недвижимостью ремонтом внутренними проблемами фирмы Существенно повышается трудоспособность, энергичность и бодрость духа. Хороший день для активного отдыха, занятий с детьми. Вы можете использовать его для улучшения взаимоотношений с детьми, благотворного участия в их делах и развитии. Эмоциональные всплески и некоторые состояния напряжения, обусловленные квадратурой с Венерой, серьезно не навредят хотя все вокруг становятся более чувствительными, страстными, ранимыми, поэтому часто наблюдаются крайности в проявлениях чувств. Эту энергию можно эффективно трансформировать в интенсивных личных взаимоотношениях или физической работе. Главное не устраивать сцен ревности и не вспоминать былые обиды. Иначе можно испортить не только выходные, но и взаимоотношения с любимым человеком. День благоприятен для семейных вечеров, встреч со старыми друзьями, романтических свиданий. 6 декабря, воскресенье, убывающая луна во Льве. Весь день Луна без курса.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 День подходит для завершений, подведения итогов, анализа проделанной работы и отношений с зарубежными и дальними партнерами. Поскольку это коридор затмений, старайтесь не поддаваться эмоциям и нереалистичным проектам, так как возможны финансовые ошибки и просчеты. Появляется склонность к тайным сделкам и получению скрытых доходов. Поскольку Луна без курса весь день, Следует использовать это время для того, чтобы заниматься только тем, что касается лично самого человека. В это время требуется предельная внимательность к своим проявлениям, так как уровень осознанности, контроль разума над эмоциями и чувствами будет минимальным. Не стоит начинать новые дела. Лучше всего завершить старые, избавляться от того, что мешает движению вперед что препятствует прогрессу. И все это можно устранить в этот день, повлиять на благополучное развитие во всех областях жизни. В этот период вы можете легко увидеть свой внутренний мир таким, каким он есть на самом деле. Поэтому в период холостого хода Луны стоит наблюдать за своими проявлениями,